Чёрта! Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, погоди-ка... Что-то здесь не так... О, видимо, показалось... Нет? Какого черта? Так, погоди-ка... Что-то здесь не так... О, видимо, показалось... Thank <laughs> you. Corta! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Нет? Что это за шо? Давай, давай, быстрее. черт возьми